Уважаемые товарищи, если у кого-то возникли вопросы в ходе выступления Сергея Вячеславовича, мы будем отвечать на вопросы после официальной нашей части, то есть будет полчаса отведено, может быть даже минут 40, для того, чтобы выступающие смогли ответить на поставленные задаваемые вопросы. Самый главный вопрос, который поднял Сергей Вячеславович, о том, в какой ситуации сейчас находятся граждане Советского Союза, это правоспособность и правосубъектность. Об этом сегодня у нас выступит еще один гражданин Советского Союза, это Кремезной Олег Николаевич. Уважаемые друзья, товарищи, соратники, сподвижники, единомышленники, а в целом граждане Советского Союза. Я хотел бы развить ту тему, которую затронул Сергей Вячеславович, уже через призму гражданско правовой позиции и взгляда на эти вещи. И это моя обязанность, как временно исполняющего обязанности генерального прокурора Советского Союза в условиях войны и военного времени. Подчеркиваю, войны гибридной. Это более сложный набор всевозможных средств нападения, средств, соответствующей обороны от этого, и э, применение всех этих военных технологий, оно, как ни странно, да и ожидаемо по историческому ходу вещей, обрушилось вот на наше поколение. Значит, э, я в руках держу... Две конституции. Конституцию Советского Союза и так называемую Конституцию Российской Федерации. Что такое Конституция? Это воля народа, населения, народа, под юрисдикцией которого находится этот народ, и которая определяет его, уклад его отношений, социальных, экономических, политических, семейных личных и так далее. Отношений как к самому себе, так и э, к окружающей его действительности. Исходя из этого, у нас за многие века сложилось, благодаря писанному закону, да, сложилось очень много укладов, которые... От предков исторически передаются в виде традиций, обычаев и всяких поверий, предрассудков будущим поколениям. И они действительно никуда не исчезают. В данном случае более правильный подход к определению, как жить, в какой среде находиться человеку. Человек должен оценивать это с точки зрения вот такого глубинного исторического развития. Вот лично я обратил внимание, что из всех зачинателей, которые подняли целые движения по стране за Советский Союз, очень грамотно, научно обоснованно, особенно с исторической точки зрения, эта работа была проведена от Тараскиным Сергеем Вячеславовичем, присутствующим здесь, Рыжовым Валерием Семеновичем и их сподвижниками. Меня это тоже сподвигло на то, что я, как юрист, понимал, что вынужден был уволиться из органов прокуратуры под давлением коррупционных сил еще в период Советского Союза, а душа-то болела за правильный конституционный порядок, в котором я вместе со своим поколением и вырос, и жил, и работал. И поэтому я тоже пришел осознанно не за... Высокими должностями, а осознал, что это очень большая, серьезная ответственность, которая называется гражданской. И как гражданин я, как и многие, принимал военную присягу еще в 1978 году. Как гражданин я взял на себя тогда обязательство перед Родиной защищать ее всеми силами и средствами. Но это как военно обязанный. Ну а просто как гражданин, всемерно содействовать, укреплять и оберегать свою родину. Все те богатства, которые нам достались от предков. И те богатства, которые находятся на той территории, на которой я родился. А они немалые. Так вот, понятие гражданства... Чувство гражданства, гражданский долг и в целом гражданин, оно корреспондирует ему такое слово, как государство. У нас было, есть и остается единое, могучее, мощное, созданное на века государство под названием Союз Советских Социалистических Республик. И понятие гражданин корреспондирует с понятием государства. Однако, если мы вернемся вот в тот уклад, в котором мы еще продолжаем многие находиться в мороке и определяемый вот этим так называемым проектом Конституции, который был разработан американской фирмой под названием USAID, это не просто фирма, а это серьезная управленческая компания по всему миру, и вот она этот проект задвинула на нашу территорию. Переломный момент, когда был совершен расстрел нашей законодательной власти под названием РСФСР. И, собственно говоря, по нему стали пытаться привить нам, гражданам, несущим в себе из глубинной истории свои традиции, привычки и обычные, жить по вот этим правилам. Разница очень существенная. Вот эти правила опираются на один вид закона, это пиратское, торговое, морское право. Оно характерно для чисто рыночных, экономического уклада отношений. А вот это законодательство опирается на совокупность всех прав, которые существуют у гражданина, существуют у человека уже нашего социалистической формации. Оно затрагивает вопросы семейные, повторяю, личные, культурные, социальные, экономические, политические и прочие-прочие отношения. Это более полновесная система, которая позволяет нам быть уверенным в завтрашнем дне, жить, развиваться, размножаться и радоваться тому, чему и радуются наши счастливые дети. Однако вот этот уклад, наоборот, задел нашего человека так, что открылась дорога к геноциду коренного населения, открылась дорога у злоумышленников к захвату наших исконных земель, нашей территории, к усечению многих прав и свобод, которые присущи свободному человеку. При таком положении дел у нас невольно произошло в стране двоевластие. Двоевластие, которое э, оформилось определенными волевыми отношениями определенного круга лиц, которые занимают позицию гражданскую быть на том берегу или на этом берегу. Сегодня это Представлено так, что народ как бы находится в мороке, другая часть народа как бы занимается приобретением каких-то благ, которые, путь к приобретению в виде торгашества, в виде ростовчичества, в виде мошенничества и прочих дел незаконного порядка, которые пресекаются... Вот теми законами, которые на основе Конституции Советского Союза выработаны. В результате сформировано из определенной части наших поколений на сегодня уже немалая доля лиц, которые стали на путь предательства Родины, на путь измены государственной, на путь, который нами не приемлем. В связи с этим... Мы сами замечаем, что ностальгия по Советскому Союзу, по нашему обществу приняла довольно серьезный, я сказал бы, болезненный оборот. И вот этот раскол социально-политический и экономический, который произошел в нашем обществе, он продолжает увеличиваться. И в результате замаячили на горизонте уже Запах гражданской войны, запах революции и запах очередных переделов, которые могут повлечь очень тяжкие последствия. Отдавая отчет этому, естественно, я призываю к тому, чтобы то старшее поколение, а особенно сегодня встал вопрос о депутатах, которые работали... В органах власти города Москвы, в первую очередь, и районов города Москвы в период советской власти, чтобы они вернулись на свои прежние места, выполнив свой гражданский и военный долг. Повторяю: условия войны и военного времени это ситуация, в которой мы не должны упустить, как граждане, для того, чтобы констатировать факт, что все те замыслы противника, рассчитанные, особенно в сфере имущественных отношений, при тех обстоятельствах, когда страну обворовали, вывезли квадриллионы наших активов за рубеж, чтобы их не возвращать, они хотят это провести под лозунгом «Все в, мирных, э, в мирном состоянии находилось, поэтому срок давности – и права требования вас как граждан на свое имущество по всем законам это три года. Этот номер не проходит, потому что зафиксировано еще со времен 40-х годов, да, в 1941 году было объявлено, был издан указ о мобилизации населения в связи с тем, что 22 июня на нас агрессивно напала Германия. Вот с тех пор мы оказались в состоянии войны. Она переросла, эта горячая война, в холодную, холодная переросла затем в гибридную. И, наконец, в этом промежутке еще раз ГКЧП, которая была и поднимала тогда флаг за Советский Союз, были приняты законодательства, указывая о том, что мы находимся в состоянии войны и военного времени. Никто это состояние официально с точки зрения советских законов не отменял. Поэтому я призываю всех осознанно подходить к той ситуации, которая сложилась на сегодня у нас в стране. Теперь к чему привело присутствие так называемого супостата, который с помощью подлога, подмена нашей настоящей Конституции вот этой конституции он э, с помощью этой как бы произвел замену всех наших отношений на вредоносные для нас. Дело в том, что все, что в течение 30 лет было издано в виде законодательства Российской Федерации, на сегодня оказалось ничтожным. То есть все те отношения, которые в течение 30 лет формировались, они объективно будут подвергнуты при полнокровном и скорейшем восстановлении Советского Союза серьезной ревизии и пресечению всех тех вредоносных явлений, которые возникли. Я хотел бы обратить внимание еще на ряд волевых отношений, которые возникали в период формирования и укрепления вот этих укладов, которые навязывала нам Российская Федерация. Во-первых, сама она вызвалась в лице Ельцина называться так, таковой терминологией, когда Ельцин обратился в Организацию Объединенных Наций и просил именно именовать Советский Союз Российской Федерацией. Однако это первый ход мошенников был, потому что на самом деле, если мы все, 17 марта 1991 года приняли решение на референдуме о том, чтобы Советскому Союзу быть, обновленному Советскому Союзу. Вот эти управленцы, которые взяли на себя тогда ответственность и вызвались развивать страну в этом направлении, на самом деле всех нас обманули. И первой такой серьезной ласточкой буквально через три года... 15 марта 1996 года, это было решение Государственной Думы, они выпустили постановление о юридической силе для Российской Федерации результатов референдума. Союза Советских Социалистических Республик от 17 марта 1991 года по вопросу сохранения Союза ССР. В 1996 году это было подтверждено. Вот тут у меня имеется ксерокопия, тут за подписью Селезнева, как председателя Государственной Думы о том, что мы все-таки и в тот период официально должны были развиваться по социалистическому пути. Однако этого не случилось, и в конечном итоге Российской Федерации как-то незаметно нас приучили воспринимать уже РСФСР. А позже выясняем, что это Российская Федерация, это чисто коммерческая компания, которая зарегистрирована за рубежом и занимается здесь управленческой деятельностью, работая на частный карман о народе. Забыли эти управленцы о тех богатствах, о том имуществе, которое принадлежало и принадлежит советскому человеку и гражданину. Они не забыли, они стали на путь прямого разграбления. И вы все знаете, что врагом народа номер один оказался Чубайс, который придумал ваучер, который публично приступил к разграблению имущества под названием «Советский Союз». И на сегодня известны страшные цифры, которые констатируют тот факт, что уничтожено более 70 тысяч предприятий, уничтожено почти все сельское хозяйство в лице тех совхозов и колхозов, которые процветали раньше. Если взять правовую систему, мы недавно сделали анализ судебной системы, что у нас оказалось судов Российской Федерации, которые вообще вне закона существуют, а следовательно не являются таковыми, их насчитывается 2570 таких структур, в которых вершат и решают вопросы иму имущественных споров физические лица, выреженные в мантии английского покроя. И, естественно, там ни советский человек, ни человек, который уже даже себя считает до мозга костей «гражданином» в кавычках Российской Федерации справедливости, добиться не может. Выяснилось, что эта система организована также только целенаправленно откачивать большие суммы денег, Потому что когда отслеживается цепочка тех выплат по судебным спорам, связанным с имуществом, связанных с административными всякими нарушениями, штрафами и всех прочих, то есть там миллиарды, вот, все они уходят не в казну, а уходят на счета, на бенефициарные счета, которые находятся в конечном итоге за рубежом. А активно этому содействует вся та банковская система в лице центрального банка как структуры принадлежащей федеральной резервной системе а та структура также это чисто завязана на международном валютном фонде это та финансовая система отношений которая не имеет никакого прямого отношения к нашей финансовой системе которая была в советском союзе которая регулировалась такими структурами, как Госбанк Советского Союза и Казначейство. В результате вот этот экономический раскол повлек за собой и все другие расколы в обществе, ослабил страну, и, естественно, впереди возникает так называемая философия анархии, которая, в общем-то, погрязает наше общество. Анархический взгляд, анархическая философия влечет за собой, естественно, вседозволенность, разрушение нормального правопорядка, нарушение э, и развал всех наших здоровых традиций, обычаев, то есть всего, всего культурного уклада и так далее. Хаос. Хаос, естественно, нужен, тем, кто его создает, чтобы окончательно добить нашу страну. За 30 лет мы осознали это, и начинается прирост восстановителей Советского Союза, и это объективный процесс, однако мне пришлось поучаствовать и поприсутствовать во многих движениях, кто занимается этой восстановительной деятельностью, присматриваясь ближе и глубже к тому, что из себя представляют эти структуры или организаторы этого дела, я вам скажу, что в основном очень много провоцирующего элемента, который в конечном итоге разрушает веру людей в восстановление Советского Союза. Всем известный ряд так называемых Советских Союзов, не буду сейчас называть там конкретные имена и участников его, но то, что они сделали, в конечном итоге недавно показало, недавно показало что достаточно сомнения малейшие посеять на какого-то лидера или участника этого движения, как тут же все те, весь тот электорат, который был собран, тоже оказывается идущим по неверному пути. Я бы хотел бы призвать всех участников, которые сегодня здесь находятся, понимать, что, естественно, весь тот учет и контроль граждан, которые приходят на пульс восстановления Советского Союза, должен быть строгим, основательным, чтобы случайные лица, злоумышленники, которые именно заинтересованы в развале этих движений, были сведены до минимума и своевременно изобличались и выталкивались из этих движений. Времени на раскачку после пробуждения, чтобы заниматься восстановлением, у нас фактически уже не осталось. Вся та территория, на которой наша белая раса в виде русских людей и определенные географические от Северного полюса до 36-й параллели по всему земному шарику, вся та территория должна была быть правильно профинансирована, правильно восстановлена и развита. Однако этого не произошло. И не горят желанием должники вернуть долг русскому народу, добровольно вернуть. Но в то же время международное право, оно действует. Сейчас верстаются результаты ревизии всех этих отношений, всех этих трастов. И, естественно, эти трасты, о которых нам мало раньше рассказывали и говорили, и почти никто не изучал их ни в школе, ни в вузах. Вот, это и есть -то тот подспудный рычаг, который побуждает происходить в нашем обществе вот таким явлением. Выталкивает на поверхности и изобличает злоумышленников в виде определенной группы людей, определенной нации, определенных слоев, которые категорически противятся возвращать имущество, принадлежащее нашему народу, именно по назначению. Вопросы, которые регулируют имущественные отношения, они регулируются гражданским правом, гражданско правовыми законодательствами. Транскрипции они все опираются на римское гражданское право. Повторяю, что все отношения, которые выстроены в Российской Федерации, они опираются на морское право. В результате традиционно и расхоже стало общаться через так называемую систему офертных отношений, когда в конечном итоге нашего человека ставят перед фактом и потом пытаются убедить, что мы дали на это согласие, а следовательно поздно пить, как говорят, боржоми. Вот в данной истории я хотел бы обратить внимание на то, что Каждый из нас должен сейчас работать над собой, повышать свою правовую грамотность, из любых источников как черпать эти знания, чтобы своевременно реагировать на тот посев отношений, который возник и бурно расцвел в нашем обществе при регулировании его морским торговым правом, пиратским правом. Теперь еще раз хочу вернуться к основному вопросу о юрисдикции, о силе действия закона и на какую территорию распространяется закон Российской Федерации. Он распространяется, они сами это прописали в статье 62, 67, пункт 2 что он распространяется, юрисдикция этого закона, на континентальный шельф и на исключительные экономические зоны. Какой континентальный шельф? Этот континентальный шельф не принадлежит территории Советского Союза. Где он, естественно, еще предстоит, как говорится, определиться. Стоит вопрос, если юрисдикция, вот всего законодательства, вся судебная, вся правотворческая, вся правоприменительная деятельность Российской Федерации на нашей территории в течение 30 лет оказалась ничтожной, незаконной. И это подтвердили буквально неделю тому назад и европейское сообщество у них там были свои слушания по этому вопросу, они официально констатировали факт, что не признают голосование, вот это фальшивое, которое 1 июля было проведено, они уже во главу угла ставят также вопрос о возврате к законному, к легитимному характеру отношений всего бывшего Советского Союза, всех республик, с окружающим мировым пространством. Не случайно тут Сергей Вячеславович затронул вопрос о том, что у нас в Советском Союзе было 16 юрисдикций, то есть в каждой республике на основе Конституции Советского Союза были правильно разработаны законы, которые, естественно, выполнялись и Тогда Советский Союз по укреплялся, сохранял свою собственность, каждый гражданин был собственником великой страны. Это интересная задумка Сталина была, когда он сделал каждого гражданина, вот благодаря Конституции 1936 года, а она сюда, транскрипция ушла, что каждый гражданин является собственником государства. Вот признаки этого государства, размер, территория, миллионы километров квадратных, расстояние от тайги до британских морей, от севера до юга, тоже немереная, так сказать, территория, которая тогда и мантра наша была хорошая, человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Вот это была наша родина. И мы это понимали, и понимаем, что она осталась. Виноваты перед ней, что проспали некоторые моменты, обидели сами себя и свою родину. И я считаю, что сейчас гражданский долг каждого советского человека занять в первую очередь все те вакансии, которые сегодня не востребованы в государственном аппарате Советского Союза занять по своим способностям и возможностям. Лишнее на себя не брать, потому что это серьезная большая ответственность заниматься государственной деятельностью. Но поднять именно государственный аппарат, а точнее как бы вытащить его из-за шкафа, куда его спрятали, а взамен вместо государства нас пичкают вот такими нелегитимными образованиями, как суды. Вы знаете, что у нас, что по Конституции нашей, что по проекту Конституции РФ, и, везде подчеркивается, что человек является носителем власти, источником ее, да? И, следовательно, он должен делегировать в управленческие звенья, свою, в первую очередь, государственную власть, которая состоит из э, законодательной, из исполнительной и судебной власти. Так вот, у РФ и не получилось граждан. Закон о гражданстве Российской Федерации, он вышел в 2002 году, но опять же, Закон этот нелегитимен по той причине, что были нарушены сроки опубликования этого закона и принимали его те лица, которые в Думе не были на тот момент гражданами Российской Федерации. Вот такие коллизии, абсурды в законодательстве не позволяют законодательство Российской Федерации считать таковым, то есть легитимным. Поэтому я, как исполняющий, временно исполняющий обязанности прокурора, обязан отстаивать требования Конституции Советского Союза. Это моя прямая ответственность и перед вами, потому что спросите, а почему она не выполняется. Я призываю всех, как законопослушных граждан Советского Союза. Изучайте эту конституцию, сейчас ее, правда, с трудом можно обрести, потому что сионофашистский фашистский режим уже уничтожил ее в библиотеках, в вузах, ну, трудно найти вот такие книжонки. Либо восстанавливайте любыми путями по связям, в типографиях, там, как говорится, и размножайте их, потому что у каждого должна быть сейчас вот такая вот книжица. Далее. Значит, когда мы беремся исполнять какие-то обязанности в государственных структурах, помнить, что у нас все-таки война и военное время, это законы. Вот первый закон, которым должны руководствоваться, это указ от 22 июня 1941 года о мобилизации, указ ГКЧП. И в развитие всей этой темы Сергей Вячеславович Тараскин принял ряд указов в условиях войны и военного времени, которые просто надо и необходимо исполнять. В частности, там речь идет о борьбе с теми проявлениями, которые мешают нам жить по вот этой Конституции. Есть Прямой указ о восстановлении конституционного порядка. Вот этот порядок предусмотрен в подзаконных актах Конституции Советского Союза. В этих подзаконных актах берем мы закон о прокуратуре Советского Союза, закон о милиции, закон о торговле. Любой вид закона, они в основном были разработаны все в 79-80-х годах. Там все расписано как создавать, что делать. И слава Богу, что не надо об этом дебатировать вот в этих движениях, которые сегодня создают или пытаются восстановить Советские Союзы. Там в свое время над этими законами работали 2600 человек, которые были депутатами со всего Советского Союза. Работал серьезный механизм интеллектуальный, правовой, они все правильные. Сама Конституция, можно сказать, под которой мы живем сегодня и должны руководствоваться от 1977 года, тоже правильная. Но мы помним, что оптимальный вариант, к которому мы должны выйти, вернувшись, к 91 году, потому что на основе этой Конституции референдум проводился. Это Конституция и содержание текста Конституции 36 -го года, где раз и навсегда была закреплена власть большинства над меньшинством, а не наоборот. Вот благодаря вот этим подлогам, сегодня власть оказалась у двух меньшинств. У сионистов и э, гомосексуалистов, и прочие, как говорится, твари, которых вот оказалось по паре. Поэтому возврат большинства штурвала управления страной, он будет, естественно, носить болезненный порядок. Для того, чтобы до минимума свести все конфликты, не свалиться в сторону кровопролитий, войны, мы, как граждане, должны себя готовить к тому, чтобы правильно восстановить, создать, вернее, механизм диктатуры большинства. Вот сегодня назрел вопрос именно о диктатуре большинства. Она должна, вся эта диктатура, опираться на Конституцию Союза Советских Социалистических Республик. Благодарю за внимание. Уважаемые товарищи! <пл blankets> <пл blankets> Хочу поблагодарить наших выступающих. Давайте сделаем 20-минутный перерыв и потом заслушаем одного из гражданина СССР, который исполняет свои обязанности и уже заступил на должность исполняющего обязанности Государственной регистрационной палаты заслушать обращение. Потому что человек понимает, что государство — это прежде всего мы с вами. Каждый из нас — это хозяин и владелец, как сказал Олег Николаевич. И наш гражданский долг — это государство.